Всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала, с вами я интересный, и сегодня я приветствую вас на моем приватном сервере. Сегодня я расскажу, что же случилось, почему у меня нет скина, что же произошло за это время на моем же сервере и что будет происходить в ближайшее время. Ну что, давайте начнем. Сразу говорю, ни одну вещь из креатива я не беру. Я специально чистил свой инвентарь. Все вещи в моем хранятся в моем же доме. За это время мы перевели сервер. То есть, 1 июня 2020 года, да, в 8 часов вечера, мы перевели сервер на пиратку. И теперь туда смогут, сюда могут заходить любые люди, кто захочет играть на нем. Для чего мы это сделали? Для поддержки онлайна, чтобы играть. Потому что не у всех есть лицензия, нам пришлось это сделать ради этого. Но это также не приносит своих плюсов, потому что онлайн остается тот же. Хотя бы раньше на первом сезоне если бы не слетала карта у нас получался играло бы. Сейчас могло играть человек по 5 хотя бы уже в это время. Сейчас честно говорю сколько время. Сейчас 22 38. И в это время могло играть 5-6 человек как минимум. Считая со мной Владом, к, э, Ацером там и вот всеми этими. Могли все спокойно играть. И получается. А сейчас у нас на, на этот счет играют только вот 4 человека. Играл бы наверное больше. Но я просто поздно записываю ну, раньше было бы еще больше. Ну ладно. Мы перевели. Теперь самое главное это вам, ребятки, если вам не трудно, можете заходить на мой сервер. IP увидите сейчас на экране. Для вас сейчас нету ни вайт листа, ничего. Но самое главное просто не берите ничего из чужих городов. Не стройте без моего разрешения, без моего разрешения, никого там другого, максимум заведующего спавна еще можно. Но вот без моего разрешения на спавне вообще строить запрещено. Хоть что-то увижу построено на спавне без моего разрешения. Постройка удаляется, вы можете даже быть забанены. За это время мы придумали новый кодекс и правил. Обычные правила сервера, что запрещено, что разрешено. Все ссылки на все правила вы можете найти у меня под в описании под видео. Ссылку на группу этого сервера. И там есть э, кодекс правил, кодекс Наказание за это же правило И так далее Я сразу говорю, в ближайшее время сюда еще добавляется Плагин на регистрацию, так же как э, Чтобы не было таких людей, которые Их забанили, они сразу же аккаунт и Типа так далее, даже если так делать То у считаю, все равно вы не вернетесь, Потому что ваши все действия будут сразу же откатываться Если, конечно, я сам не захочу вас разбанить В ближайшие, например, я могу передумать на Насчет разбана в ближайшие 2 часа Значит, дальше, у нас развиваются Разные города, разные города это розба сити розба таун как я помню, новое название. Э, там еще были э, город, он, который у нас был, он там. Он уже не развивается. Там FedFed был у них. Главное, но ну, он куда-то сейчас ушел. Сказал, что Майнкрафт забросил. Ну ладно. И получается, сейчас вот и спаун развивается. Насчет других городов, если я не сказал, сори, извиняюсь, значит я не дочитал. Может где-то не услышал, может не рассчитал, ну и какой-нибудь, короче. И что же получается? И, и за это время мы должны, получается, набирать новый онлайн, хоть какие-то 5-6 человек, но наберет. За это время я хочу, мы перейдем, наверное, в ближайшее время, сервер на более низкий тариф, из-за того, что не очень хочется платить 600 рублей на 5 человек. На 5 человек не очень люблю так... Тратится слишком, это 100, 100 рублей на человек, это вы чё? Это за эти 100 рублей, вы знаете, я могу кучу вам таких инвентов провести на этом сервере даже. На реальные деньги. Ну... Были бы, был бы бюджет, я бы делал хоть каждый день такие инвенты. Ну и вот. Получается, мы перейдем на более низкий тариф. Если, конечно, с помощью вас мы не вернемся все, как был привлежный онлайн. Хотя бы 10 человек в день. В любое время мы должны хотя бы набирать. А так у нас сейчас максималка это было 7. Вот э, по третий сезон это уже 7 человек. И если оно сразу не пойдет. Сразу же говорю, если не пойдет вот этот онлайн да, полностью то получается, я делаю по-другому, такая картина, что я закрываю сервер, либо ну, будет он еще меньше, наверное, сделан, даже, типа, по этим всем правам он будет еще меньше сделан, и получается, мы делаем сервер только для десятирых человек, 15, 10, 15 человек могут на него зайти и играть на них. И потом, мы ну, уже в сентябре для вас его откроем, обратно установим новую карту, и развиваться будем заново, как в первом сезоне Надеюсь, придут обратно, если даже так сделаем, старые люди наши, да, например, царбит Арт, 6В Вот там куча еще разных людей, если так вспоминать Но не очень люблю, чтобы возвращались те люди, которые кучу раз нарушали правила Вот этих точно мы здесь не ждем, не любим, не ждать и не хотим Ну что, самое важное, я вам рассказал об этом сервере IP-версия сервера вы видите сейчас на экранах в описании есть это же. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Если у вас есть какие-то вопросы по этому же серверу, то пишите их в комментариях под этим видео. Я на все вопросы буду отвечать. Извиняюсь, что видео получилось таким коротким, потому что просто не о чем, не о чем рассказать вам в этом видео уже. Обо всем, что мог сказал. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем удачи. И всем пока.